Всем привет и добро пожаловать на новый AB Talk. Мы решили поменять планы по игре AB Clicker и теперь обновления снова будут выходить регулярно. С вами я, Кузи, и сегодня я расскажу вам про новое обновление. Погнали. Во-первых, мы полностью изменили и переработали дизайн в меню, переставили кое-какие кнопки, также обновили раздел новости. А еще мы добавили вкладку с текущими выгодными предложениями. Экран выбора режима мы тоже полностью переработали в лучшую сторону. Теперь поговорим о больших нововведениях, во-первых мы переработали дизайн во время игры, а также добавили новые декоративные объекты на экран, еще добавили новые звуки. Также были добавлены новые скины, звезда, звездный блеск, малиновый. Ну и самое главное нововведение, это AB Pass, в премиум AB Pass будет три награды, стоить он будет 1790 монет. Также в нем будет эксклюзивный скин. Бесплатный AB Pass, будет активирован сразу и будет включать в себя только одну награду в виде 15 монет. Новый сезон будет называться Золотая долина и заменит сезон скинов, а точнее объединит их все в один сезон AB Pass. Обновление выйдет через 5 дней и только для устройств с Android. Ну а с вами был Кузя, всем пока и удачи.